Come <laughs> on. Всем привет! Это «Злая собака» и мы, как всегда, подводим итоги недели и говорим на самые актуальные темы. На этой неделе стало известно, что администрация города разрабатывает проект постановления, цитата, об утверждении порядка создания и использования, в том числе на платной основе парковок, расположенных на дорогах общего пользования в Красноярске. Ну, по сути, речь идет о том, что приехать на машине в центр будет стоить денег. Оставить его машину в разрешенном месте или бросить под знаком «стоянка запрещена» платить придется в любом случае. Готовы ли к этому красноярцы, а главное, готов ли к этому Красноярск? Вот об этом мы говорим сегодня. У нас в студии координатор краевого отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов и архитектор Евгений Зыков. Добрый... Здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый, добрый вечер. День. Добрый день. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Егор, я знаю, что вы автовладелец. У вас есть машина. Евгений, а вы водите? Да, да, тоже ездите, да, да. А, и вот как, какие ощущения у вас а, а, в предвкушении так к вопросу о введении платной зоны в центре Красноярска? Ну, лично мне будет лучше лично мне, потому что <coughs> в центре города я не так часто появляюсь и ну там оставить там 100 рублей в неделю для меня это не будет большим напрягом если я, там два часа в неделю подержу автомобиль где-то на платные но наверняка э, есть категория людей, которые очень конкретно ощутят на себе э, последствия этого нововведения. Те, кто работает, допустим, в центре и держит свой автомобиль от звонка до звонка там в течение рабочего дня, ну, наверное, по их бюджету будет э, нанесен такой... Хороший удар конкретный, и они должны будут пересматривать там, либо они продолжают работать в этом, на этом месте, uh -huh. либо они устраиваются там, или ищут себе другое место работы, либо либо расстаются со своим автомобилем. А, то есть, по сути, а, вот это решение, ну, которое там можно говорить, что оно там неизбежно, либо избежное, оно может быть вот так а, кардинально влиять. По большому счету на судьбу людей. То есть это может три стать действительно о продаже машины или смене работы. А Егор, я знаю, у вас э, такая довольно жесткая позиция о том, что ну, как бы не время, или еще или Красноярс не готов, у вас как Ну, совершенно верно говорите. Дело в том, что у нас э, рано говорить вообще о платном паркинге, когда у нас э, в центре города вообще парковок нету. У нас если взять социально важные объекты, школы, ну, школа мы редко, да, там родители отвезли, привезли, тут не суть важна. А, к тем же больницам, а, ну, взять печальный случай, это морг у нас, он находится на медуниверситете, где действительно невозможно встать, сейчас перекрыли там около морга вообще въезд и ну, люди приезжают попрощаться со своими родственниками да, повид... ну, сказать, повидать в последний раз, а встать и некуда и у нас вот даже Павел Стабров приезжал, он жестко высказывался по этому поводу, мне пофигу, заберете вы оттуда автомобиль или нет, я приехал попрощаться со своей мамой и мне будет по барабану, и я устрою такой шум. И вот э, этот призыв, к да, тому, что власти задумайтесь, пожалуйста, о том, что давайте изначально мы создадим парковочные места. Давайте при привлекать инвесторов. Пусть эти инвесторы, да, там, ну те же э, развлекательные комплексы строят их, э, там многоуровневые подземные, надземные парковки за свой счет. Социально значимые объекты стройте, пожалуйста, за Счет бюджета города. Да, он минимальный, но надо находить варианты. Надо привлекать тех же инвесторов на те же даже и муниципальные предприятия. Если мы говорим о социально важных объектах, таких как больницы, да, где первоначально должна быть ну, вообще хоть какая-то парковка, а есть еще и норма такая по безопасности дорожного движения и обязанности у социальных объектов иметь парковочное место для людей с ограниченными возможностями, то о чем тут можно вообще говорить? Вот э, мы сейчас так подняли целый пролаз, но такой он, который уходит в морально-этическую сторону вопроса. А я вот, например, Евгений, хочу спросить вот безотносительно вот этих моментов. А у нас вообще э, в городе, вы знаете, есть специалисты, которые способны решать эту проблему, которые понимают, о чем идет речь и какую работу нужно провести хотя бы начальной, вот там э, Специалисты по архитектуре, специалисты по урбанистике, по, там, я не знаю, те люди, которые там планируют дороги. У нас вот Такие есть специалисты? Конечно, он... есть такие специалисты. И проект генерального плана в данный момент разрабатывается. И, конечно же, в этом проекте будет разработана и транспортная схема города. И наверняка там будет просчитан весь трафик, который в городе на сегодняшний день существует. И будут предложены какие-то варианты. Я не видел окончательной версии. Ну, никто uh -huh. еще, еще не видел эту окончательную версию. Но я думаю, что там многие... На многие вопросы можно будет найти ответы. Вот пока же мы рассуждаем, каждый смотрит там со своей обывательской точки зрения, не владея никакими э, цифрами, не, не, не знаем, какие-то исследования проводились или не проводились. Я вот э, знаю, что коллеги из мастерской А2 лет пять назад э, так вот, в инициативном порядке провели исследования как раз на тему парковок, и по их выводам, Порядка 8 тысяч автомобилей в, Красноярск, в Красноярске да. можно цивилизованно припарковать. 8 тысяч автомобилей. А для справки, в Красноярске сегодня около 360 тысяч автомобилей. То, это, то есть это где-то 2,5% от общего числа автомобилей можно нормально припарковать. Это, вот. шла речь, это, или... не, это, это про центр города это речь. Это про весь ну... город целиком. Но, наверное, центр города, мы все знаем, что это наиболее такая... Острая ситуация, конкретно вот в этом локальном месте. Есть неудобные места, где люди ими просто не пользуются. Ну, а платные парковки, они же не увеличат количество этих парковочных мест. Совершенно верно. Это мы просто-напросто замораживаем ту ситуацию, которая есть, и находим механизм для того, чтобы пополнить городской бюджет. Вот. Вот. Самое вот главное, она, вот она. Самая главная вещь, да, дело в том, что, ну, во-первых, вы правильно сказали, у нас не увеличивается парковочных мест, о чем да, я вначале и говорил, что у нас, ну, не говоря о социальных важных объектах, да, у нас вообще никаких мест не собирается, собираться провести ревизию по местам, которых есть, создать службу, которая расставит эти столбики, где будут собираться наши с вами денежки. Оплатить все эти работы. Кто их будет оплачивать? Мы с вами автовладельцы. В бюджет города при нынешней ситуации не поступит ни копейки. Мы будем оплачивать э, чьи-то деньги, э, чьи-то работы, чье-то обслуживание. Э, уследить за этой ситуацией будет невозможно, потому что люди... Как ездили в центр, как работали они там, как они там развлекались, они так и будут ездить. Как нарушали правила дорожного движения, так и нарушают. А почему? Потому что, ну, во-первых, у нас эвакуаторы не справляются, а, ну, а во-вторых, ну, людей это возмущает, он приезжает на работу, он без этого, э, ну, кто-то там зарабатывает вообще там, ну, пусть даже 20 тысяч, и тратить в месяц на парковку там, ну, к примеру, даже если сделают абонемент mm -hmm. для этих там 5 mm -hmm. тысяч, одну четверть своей зарплаты выбрасывать для того, чтобы поставить свой транспорт, конечно, это будет невыгодно. Он, как на, он поедет, будет искать места во дворах. Дворы, которые еще до сих пор не, ну, не имеют шлагбаума, они будут туда лезть, вставать. А люди начнут возмущаться тех дворов. Будет ситуация, как в Москве, где начали продавать абонементы жителей этих дворов. Покупаешь место там, от 30 до 120 тысяч, Ну поближе к Кремлю 120 тысяч в месяц. Представьте там цены. Я предлагаю, Колюш, мы заговорили о Москве. а Сейчас режиссеру прошу поставить сюжет о парковках в Москве. Он чем интересен? Этот сюжет был снят, в, по-моему, 1 июня 2013 года, 10 месяцев назад. Он был снят в первый буквально день, когда в Москве в центре по Садовому ввели вот как раз угу. плату за парковочные места. И вот, собственно говоря, такие это первые... Первые впечатления и водителей, там, и сотрудников департамента транспорта Москвы, ну и всех, кто вообще участвует в этом процессе. До 1 июня подобную картину на московских улицах водители еще не наблюдали. Все парковки в пределах бульварного кольца теперь платные, и у каждой дежурят сразу несколько человек. Во-первых, промоутеры, поясняющие, как правильно парковать машину и оплачивать стоянку. На номер Во-вторых, инспекторы парковочной полиции. За нарушением правил с ноября 2012 года, когда пилотный проект по введению платных парковочных зон стартовал на нескольких улицах в самом центре, следили только с помощью видеофиксации. Теперь на помощь в борьбе с находчивостью некоторых водителей, придумавших способ избегать штрафов за стоянку в неположном месте, пришли пешие инспекторы. Сегодня у них достаточно ограниченный функционал, сводится в основном только к снятию закрытых номеров. Далее, когда будут переданы полномочия от ГИБДД в части администрирования правил дорожного движения, тогда у них уже будет полный функционал, как сегодня у сотрудника ГИБДД в части вынесения постановления за нарушение. Стоимость парковки внутри бульварного кольца оставили такой же, как и в зоне пилотного проекта — 50 рублей в час. Не изменились и способы оплаты. Перевести платеж можно при помощи паркомата, СМС или мобильного приложения. Нововведения касаются только льгот на оплату для жителей центра города. Раньше москвичи, прописанные в зоне пилотного проекта, могли бесплатно ставить машины на парковках с 8 вечера до 8 утра. Теперь разрешение на круглосуточную стоянку они могут получить за 3 тысячи рублей в год. Правда, на одну квартиру разрешение выдается только одно. В моей семье четыре взрослых человека. Каждый из них заработал право на приобретение машины, сдал на права, заплатил разнообразные налоги. А им некуда деваться. Здесь начнутся дворовые войны, могу сказать, за парковку. Здесь вот несколько прилегающих дворов, и они постоянно забиты. А, собственно, вот этот сюжет. После него, вот лично у меня напрашивается вопрос. Вот смотрите, а Москва, огромный город с огромным бюджетом. Там, перед тем, как а, вести вот эту платную парковку в самом центре, а, была, ну, на мой взгляд, проведена огромная работа. А, таблички, знаки, вот эта служба СМС, процессинговый. так-то. Кто этим будет заниматься в Красноярске, я не представляю. Ну, ребята, откуда возьмутся деньги на все вот Просто два года назад, осенью, здесь сидели у нас тоже чиновники, по-моему, администрации, по-моему, представители СГИБДД. Мы говорили о том, что в Красноярске предстоит, там, с октября или с сентября, типа, начинается вот эта вот эпопея, у нас была с эвакуаторами, да? она провалилась. То есть мы, город не смог систематизировать работу там трех или четырех эвакуаторов, да, и вообще наладить, то есть, ну или не город, кто за это отвечает. А здесь такой глобальный какой-то эксперимент. Вот мне интересно, а кто этим будет заниматься? Так вот, я про что и говорю. Кто будет эвакуировать тех же нарушителей? Кто будет заниматься? Это опять заводить инспекцию, это им оплачивать работу. На какие деньги оплачивать ну, работу? в Москве-то там, там штаты целые, там да. сотни людей там работают. По-моему, как раз про этот репортаж я тоже смотрел. 150 человек в этой дорожной инспекции. Они ходят, фиксируют, отрывают наклейки, фотографируют и сдают сотрудникам ГИБДД. То есть, это грубо говоря, создана отдельная служба. Но бюджет города Москвы он, ну, с нашим-то бюджетом совсем никак не сравнить. А в этом году-то у нас вообще все урезано. И я не представляю, каким образом это можно осуществить и каким образом можно, к примеру, оплатить ту парковочное место да, с помощью СМС и все остальное. В Москве вот еще не показали. Был случай, когда э, сотрудники договаривались на одно вот продольное место, которое вдоль э, проезжей части есть парковочное место, по три машины вот так вот встают. То есть там оплачивает один человек, делятся на троих, встают втроем поперек и все. И вот как раз про семьи, да, то, что рассказывал в сюжете, где на одну квартиру да, разрешается одно парковочное место, у нас есть пенсионеры, которые не имеют автомобиля, вот как раз они и делают бизнес, они продают там эти парковочные места за нормальные деньги в месяц, обеспеченно живут, все нормально. Евгений, скажите, но ну, я понимаю, что вопрос там оплаты СМС и все вот этот процессинга, он не к архитектору, но вы, наверное, общайтесь в своей среде, поделитесь инсайдом. Вот а там а в администрации, в департаментах, которые этим занимаются, они понимают а, а, тот объем проблем, которые задач, которые приходится, придется решать? Не могу никак прокомментировать, не знаю, не в курсе. А чисто вот а, со стороны вот мы говорили а, перед этим сюжетом со стороны с точки зрения архитектора вот вы говорите, что предстоит а, а, есть будет ну, план градостроительства Красноярска нужно будет посмотреть генеральный решить... генеральный план генеральный план да угу. а, я понимаю, что вот когда мы здесь его тоже обсуждали в этой студии, что мы говорим, что там а, Гипрогор сказал там, двигаться на северо-запад, да там в эту сторону и там можно, да, планировать более широкие улицы, запланировать участки для а в центре что можно сделать? Но, ведь у нас центр города, к сожалению, он является транзитным участком. Для того, чтобы проехать, к примеру, там, из северо-западного района там, на предмостную площадь там, или еще куда-то на, на правый берег. Скорее всего, человек поедет через центр. Скорее всего, 90%. И, соответственно, вот этот весь транзитный трафик, он город и нагружает. Надо пересматривать транспортную схему. Ну и вообще сама ситуация, да, когда разрабатывают весь план города, петербургская организация, приезжая в Красноярск и ну, на каких-то форумах повествуя, вот здесь будет то, здесь и это стоять уже идут нарекания от тех же депутатов городского совета. А вы здесь видели? А вы знаете, что здесь историческое здание стоит? Что здесь нельзя проходить дороги? А вы знаете, что вот здесь мост? Там, если вы в курсе, там хотят мост прямой кинуть. тоже. Кто его там разрешит ставить? Ну его никто не разрешит ставить. Я думаю, даже вот этот Гипрогор будет мучиться очень долго, так как они не знают ну, полную, полную как бы, проблему города. Просчитать абсолютно весь трафик. Мы уже видели на примере, как СФУ- считала проезжую часть Молокова, где крюк там, они не считали перестраивающиеся автомобили, они считали прямолинейный перекресток, но никак не считали перестраивающиеся автомобили. В программе очень сложно это заложить. И как Гипробгор обсчитает абсолютно каждый участок, где какая пропускная способность при увеличении автомобилей в год в Красноярске, это очень сложно. И решить ситуацию одной решением проблем сделать парковки платными, и мы с вами понимаем, что ни к чему хорошему это не Приведет, ну, я считаю, это нецелесообразным на сегодняшний день об этом думать. Надо задумать о привлечении инвесторов. Инвесторов привлекал, кстати, наш город. И э, департамент строительства говорил, а мы давали инвесторам 4 места, но они там не стали строить. А мы когда задали конкретный вопрос, а какие это места, скажите именно, где вы их дали? Mm -hmm. Тогда нам честно и ответили. Ну, знаете, там исторические здания, там в одном месте коммуникации проходит, копать землю нельзя было, а в другом нельзя было рушить, потому что здесь историческое здание. То есть заведомо дали места там, где нельзя строить. А потом всем говорят, что «а вот мы вам давали, вы не строите». Предпринимателям интересно да, закладываться предпри... на Да, стоянки. предпринимателям неинтересно. Конечно, им будет неинтересно, если им дали пятачок на четыре автомобиля, где можно только либо вниз и рыть, либо вверх ставить. А, а нельзя. Это злая собака. Мы прервемся на, на рекламу, но она пройдет очень быстро. Мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем а, очень острый такой вопрос о том, что в ближайшее время в Красноярске планируется а, в центре сделать парковки а, платными. Мы а, Евгений затронул а, вот этот вопрос о транспортной схеме, об общей. Я как раз тоже хотел об этом поговорить. А, вот смотрите, а, в той же Москве, да, а, людям говорят, что ребята, ну, вы если едете в центр, то платите, а, если не едете, то... Вот вам перехватывающие парковки, да, вам будет дешевле, оставляйте машины а здесь где-то за периметром центра. На ваш взгляд, вот в Красноярске, где они могут быть, те же машины, для людей, которые не хотят или не могут платить в центре, они готовы оставить где-то машину на подъезде к центру, но мы вот в редакции у нас даже думали, мы, ну нету таких мест. Я думаю, что есть такие места. Ну, скажите, подскажите нам, как, какие варианты это нужно, это нужно сделать проект. И я не думаю, что в нашем городе невозможно найти место для перехватывающих парковок. Можно. И нужно это делать. Это как раз тот путь, как, по которому нужно идти. Нужно разгружать центр. Невозможно в исторический центр сегодня такое количество автомобилей помещать, какое сегодня оттуда помещается. Но это, это нереально. Это нужно э, пересматривать именно транспортную схему, <coughs> нужно выбирать транзиты, которые идут через центр, нужно делать э, перехватывающие парковки, о которых вы сказали, и нужно делать общественный транспорт, который, может быть, это будет какой-то экологический, там, на электрическом движке, Челнок, который будет конкретно, не выходя за пределы центра, будет там курсировать для того, чтобы людям было комфортно там перемещаться. Как раз. Можно Паре... я сейчас, одну секунду, скажите, вы когда говорите там, что, ну, например, сделать электрический челнок, который будет, вот эта перспектива каких лет? Это, вот на ваш взгляд, год, три, пять, десять я успею покататься на электрическом челноке по центру Красноярска. Это, это же не есть мое проектное предложение, это есть... Концепт некий. Ну, концепт, да, некий концепт. Я не транспортник, я не урбанист, я только лишь практикующий архитектор, который здания проектирует. Но как-то я, естественно, ну, естественно к градостроительным вопросом я каким-то образом соотношусь. Ну, как раз и говорить надо в первую очередь о общественном транспорте, да, прежде чем задумывается человек пересесть на частный автомобиль, он прокатился в автобусе, как селедка. Мне и должны он... что-то предложить, да. Вот человек, который сейчас пересел на автомобиль, он вспоминает, как он раньше ездил с селедкой в этом автобусе, и он не хочет туда обратно пересаживаться. И вот э, говорить о том, что даже те же перехватывающие парковки, да, это хорошо, но давайте сначала наладим общественный транспорт. Давайте вот тот же кросс разгрузим от э, тех же трамваев, пустим туда троллейбус. Троллейбус может спокойно там ходить. Э -э там э, спокойно могут ну, вот, по вот этой выделенной, да вот где uh -huh. мы, не, мы не будем, к примеру, убирать рельсы, мы пустим там троллейбус, там смогут ходить э, спецслужбы, да, скорые всегда могут успевать, люди будут садиться на этот троллейбус и ездить, потому что он будет проезжать без пробок, он будет по выделенной своей полосе, огражденной бордюром, спецслужбы там всегда могут проезжать, но этот троллейбус может ходить и на другой берег, он может ездить хоть где. И мы создадим условия для э, как раз... Тех, которые сейчас водители, которые не хотят возвращаться, мы создадим условия для тех же пешеходов, которые хотят всегда смело, быстро доехать до своей работы, минуя все пробки и объезды. Я вот тоже про это-то и говорю, что вот смотрите, замахнулись у нас, ну, грубо говоря, власти на вопрос вот этого решения проблем с парковками в центре. Мы транспортную схему просто даже, ну, вот элементарно последние два года там, Краим, да, и, и не можем ничего, ничего сделать. Не можем. Ничего У нас даже, я вот посмотрел, по-моему, была одна из самых первых сессий, да, когда рассматривалось как раз ну, будущее общественного транспорта, увеличение потока, там, по-моему, вот сейчас не ошибиться, но, ну, по-моему, до 2016 года увеличить пассажиров на 5%. Ну, это просто обыкновенный прирост населения. Это не значит, что те автовладельцы, которые сейчас ездят, они пересядут. И вот цели вот эти больше всего пугают, что цели пересадить всего лишь там 5% обыкновенный прирост граждан за 3 года, но он пугает. То есть нету направленности на комфортном переезде, нету направленности в увеличении парка, нету направленности о безопасности, о комфорте ожидания человека на этой автобусной остановке, о доступности на эту автобусную остановку. Об этом почему-то никто не думает. А, Евгений, а вот э, вы ну, в последней, допустим, Год, полтора-два. В каких крупных городах в России были? Ну, наверное, только в Москве. Ну, в Новосибирске. Иркутск. Ну, он меньше миллиона. Но ну, да. А какие-то вы, вот, ну, в рамках означенной темы, а какие-то, ну, может быть, делали для себя заметки? Вот как вам Новосибирский, может быть, вы знаете, какой-то опыт? Или Иркутск? Ну, я не увидел каких-то примеров, которым можно было бы поучиться и подражать. И вот с этой точки зрения перенимать опыт Москвы. Но, наверное, это не самый хороший образец для подражания, потому что Москва — это город со множеством градостроительных проблем. Есть другие примеры в мировой практике. Копенгаген, например, где половина населения ездит на велосипеде. Вот у нас масса скептиков, которые говорят, что не будут у нас люди ездить, на велосипедах, ну, как-то как да. вот Сибирь, да, ну вот был я в Копенгагене в феврале, и вот как-то вот Сибиряку там была зябка, а датчане ездили на велосипедах и нормально себя ощущали. Даже если мы летом сможем организовать велосипедный трафик по городу, это будет большое достижение, хотя бы летом. А скажите, а вот Полгода. А, меня как раз тоже это и пугает, что мы берем за основу опыт Москвы, а, который, ну это другая планета реально, да, там другие деньги, другие процессы происходят. Скажите, а вот тот же велосипедный опыт, ну вот сколько у нас говорят, да, что, ребят, ну закрасьте желтым правую да, у -у -у. часть дороги, да, сделайте выделенку для общественного транспорта и для велосипедов. А вот скажите, вот в плане, вот именно с вашей точки зрения, а, ну, как архитектора, в чем сложность? Есть какой-то университет? Почему не делают этого хотя бы? Потому что денег нет. Сложность? Наверное, все-таки политическая воля должна быть. Причем Копенгаген шел к этому много лет. То есть это не было такой, знаете, компания, что вот раз и с первого числа мы пересадили половину горожан на велосипеды. Они десятилетиями к этому шли планомерно, системно, внедряя шаг за шагом определенные, инструменты и определенные нововведения. Ну, я понимаю, нет, я-то немного про другое говорю, что нет каких-то там а, именно, ну, ограничений на то, что там ширина, там где-то какая должна соотноситься к ширине тротуара, там вот этих моментов. Ну, есть, есть вообще-то нормативные требования, которые а, обозначают, какая должна быть ширина mm -hmm. у той или иной транспортной магистрали. Вот, ну, например, в России на полметра шире полосы, чем в Европе. этом говорили, что асфальт у нас плохой, мол, типа, что он уже размазывается. Кто-то говорил, кто-то отжигал на эту тему. <сínt> не <сínt> знаю. <сínt> Может быть и в этом проблема. Но, наверное, пересмотреть какие-то нормативные вещи, это в силах муниципального образования. Вот взять и ввести на своей территории вот. определенные нормативные положения, которые бы сделали жизнь города лучше. В плане вот велосипедов даже, да? Ну, вот на прошлой сессии городского совета, я на ней присутствовал, депутаты предложили изначально испытать платные парковки на себе. Может помните, да? да? да И да, вот да. на этой неделе да. мы уже разговаривали да. об этом, что вот пришел ответ от главы города, где глава города сказал, что вот все-таки сейчас разрабатывается концепция, и мы не будем делать каких-то испытаний, мы сразу ведем по платные парковки везде, возможно, рассмотрим еще и в самом центре. Ну, то есть нам показали, что сами-то и чиновники, видимо, и не хотят платить. И, возможно, в той ситуации, когда если и введут, если ведут, я не говорю, что их ведут, потому что ну, будут массовые протесты, возмущения от людей, если ведут, то, я думаю, чиновники себе и выпишут, там ВИП-пропуска там будут сто пудов. Будут там ведомственные да, стоянки Номера, там, которые неоплачиваемые, я так думаю, что это 100% будет. И как раз вот депутат Стенченко на прошлой сессии предложил, а давайте мы сделаем еще служебные велосипеды для чиновников. Вот, к примеру, с департамента городского хозяйства сколько пешком идти, к примеру, до администрации города? Я ходил 15 минут, на велосипеде 5 минут. Вышел там какой-нибудь чиновник из департамента городского хозяйства, выписал себе служебный велосипед, доехал до администрации. Почувствовал себя как в Копенгагене в Европе, да? почувствовал, да? дал пример другим людям. Представьте, увидеть там э, того же Тетенкова на велосипеде, едет на совещание главе городу. Красиво, красиво. Не занимает места в центре автомобилей, не занимает пробок, не создает, не создает. Сколько у нас служебных автомобилей в центре города в будничный день ездит? Очень много. Вот просто взять, запросить статистику, сколько автомобилей в краевом, в городском гараже, плюс службы, которые там дополнительные у нас имеются, департаменты все. Ну, это прям целая пробка получится автомобилей. Очень, да, очень такой... На самом деле широкий пласт вопросов. Мне режиссер говорит, что уже заканчивается наше время. Я хочу подвести некий такой итог. А вот СМИ на этой же неделе еще написали. Еще какой момент меня так, ну очень так, не то что настораживает, он такой один из принципиальных, на мой взгляд, что мэр обращает внимание, как раз мы раз о депутатах заговорили, депутатов, что основной целью проекта является не привлечение дополнительных денег в бюджет, ну за штрафы, да, имеется в виду, видимо, а оптимизация движения транспорта в центре города и снижение числа факторов, влияющих на создание заторовых ситуаций на главных магистралях. То есть, вот мне очень, честно говоря, непонятно все-таки, что... Ну, город говорит, что цели благие, мы не хотим зарабатывать на штрафах, мы лишь хотим системно упорядочить ну, вот эту парковку и движение. Еще не хотят зарабатывать на том, что будут поступать деньги вот с, с этих парковок. Не хотят. То есть, здесь посыл об этом тоже говорится, о том, что э, не, они не хотят зарабатывать на этом, э, будут оплачиваться только службы, которые будут это все обслуживать. Значит, мы, возможно, создаем для какой-нибудь, может, фирмы. Вот подозрение а, такое. Речь идет, что частники займутся. Да, какой-нибудь один частник выиграет, монополист. Может быть, об этом речь идет. Вот. Нет, смущает. Вполне возможно. А, просто, ну, ставлю такую финальную точку. Мы вот смотрели сюжет из Москвы, и я посмотрел, да. А, служба, вот эти люди, которые ходят, а, смотрят, чтобы номера у машин не были закрыты, да. Mm -hmm. а, просто элементарно знаки, которые стоят на обочине и говорят, что это парковка платная. А, вот эти вот службы, смс, короткий номер. По номера, а потом а, вот эта обработка всех этих а, сообщений и потом еще и, и там еще какие-то службы, я думаю, mm -hmm. задействовано. я пока просто не могу понять, кто этим и как будет заниматься, а между тем, если я не ошибаюсь, речь идет о том, чтобы сделать это уже все осенью. Поправьте меня, может быть, если. Да, на, это, на в эту осень уже расчет идет. Как вы думаете, реально это сделать? Я думаю, что реально. То есть сделать... И... Ну, не знаю, допустим, по европейскому опыту, ну, там э, я по СМС не платил никогда, да? вот стоит паркомат, денежку кинул, там, получил жетон, жетон положил под э, стекло автомобиля. Там прописано время, э, проплаченное, там, от с такого-то часа по такой. Ну, это, по-моему, элементарно все делается. Ну, хорошо, Я, я, дум... Дум... я думаю, что тут есть определенный момент нагнетания, на самом деле это не все, так, не все так сложно. Можно, конечно, там какие-то высокотехнологичные парковки делать, но можно начать и с простого. Ну вот в Японии почему, да, нету пробок. Вот я даже часто ездил три года подряд в город Таяма. И там нету пробок, город маленький, там и так всегда везде все тесно, но там нету пробок, там центр не нагружен автомобилем, потому что все службы, все администрации имеют свои подземные, надземные парковки, там около администрации, если поставишь, ты получишь квиток предупреждения, что ваш номер в базе, и в следующий раз вам придет штраф, либо увезут ваш автомобиль на штрафплощадку. Но там сделано так, что ты, Гуманно, ты можешь, да, то есть там написано будет, где тебе надо будет припарковаться в следующий раз, чтобы ты больше таких нарушений не сделал. Там есть места, где парковаться, они в зданиях, ты не видишь автомобиль около зданий, там нет парковок. Ну, об этом думалось, и сами здания строились э, ну, изначально Заранее. там, да, еще много лет назад, грубо говоря. То есть понятно, что, наверное, сейчас тоже у нас где-то какие-то проекты есть, которые предусматривают да, подземные парковки. Но если говорить про центр города, то мы понимаем, что там масса исторических зданий, что это охранные Конечно, офис... моменты, где вообще ничего нельзя делать. И мы находимся в такой вилке, в очень неудобной, что вроде бы нужно делать эти парковки, а сделать их невозможно. А вот про Иркутск, там же очень большой центр, да, исторически, там как, или там машины там запрещены? Ну, Если я на что... автомобиле не ездил, я ходил пешком, и я как-то так на своей шкуре не, обращали, не удалось мне ну, да. почувствовать все прелести. В общем, я так понимаю тоже, что вопрос парковок, это целый клубок каких-то серьезных вопросов, противоречий интересов столкновения и мнений. Ну и хочется завершить программу, то вот этими обычными нашими словами, как всегда, мы всего лишь обсуждали, а выводы делать вам. Но в данном случае тут не выводы делать а, ни вам, ни нам, а осенью мы все посмотрим, ну, что из этого, собственно говоря, выйдет. С вами была Злая Собака, всем пока.